Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас обзор заказов Аберлик по шестому каталогу. Много интересного, есть новиночки. Итак, поехали! Вот так все упаковано. Давайте по порядку. В отдельном пакетике пока взяла один продукт по VIP-программе. Это шоколадный коктейль. Он в последнее время у меня всегда в заказах. И я и Ксюшка очень любим его. Именно шоколадный, поэтому заходит на ура. По VIP-скидке очень хорошая цена. Артикул 156-54. Очень вкусный. Взбиваю капучинатором. И получается, прям как кислородный коктейль молочно. Очень вкусно. Так, и здесь еще в отдельном пакетике был бат новый это куркумин. Куркума вообще, девчонки, она практически от всего. Вот от всего. Читайте в интернете, кладезь полезностей и много от каких даже заболеваний прям помогает. Так, артикул 158.00. Так, у нас здесь, наверное, по две штуки, по одной-две капсулы в день во время еды. То есть по одной-две. Вот так. Вот так они выглядят. То есть мы видим, что здесь внутри, судя по всему, порошок куркумы. Вещь просто уникальная, вещь просто обалденная. Поэтому буду пить, буду делиться с вами отзывами. Так, дальше была распродажа по срокам годности на центральном складе. И я взяла вот такие два шампуня ботаники. Девчонки, цена вопроса 37 рублей. Вот просто шикарно! Просто! Я взяла шампунь глубокое очищение, увлажнение для жирных волос, облепиха-можвельник и корень солодки, чистотел баланс и свежесть. Я эти шампуни уже пробовала. Я знаю, чего от них ожидать. Если вы любите силиконовый уход, то это немножко не та история. Но и не пушит волосы и промывает до скрипа. Девчонки жалуются, что спутывает, что волосы как мочалка. Но вот знаете, мне сейчас вот такое ощущение заходит больше всего. Я так не люблю, когда волосы на корнях жирные. Вот я прям терпеть не могу. Поэтому... Я люблю мыть вот таким очищающим шампунем, да? А потом уже кончики, если надо увлажнять, а то и нет. Артикул у нас с вами корень солодкий чистотел 13.16. И второй облепиха 13,73. Огромный объем. Я вот не помню, облепиха пахнет. Вкусно пахнет. Очень вкусно пахнет. За 37 рублей, девчонки, умыться. Вот умыться вообще. Так, что у меня тут дальше? Серия Дом. Два кондиционера заказала, свои любимые. Органу обожаю за аромат, 118,54. Невероятный аромат на всю квартиру, классный, очень долго на белье, вообще все супер. Сенситив обожаю за мягкость белья. Артикул 1856. Этот кондиционер делает белье самым мягким. Не только Фаберлик, вообще из масс маркетов и так далее. А лучше этого кондиционера не встречала, вот по мягкости белья. А душка у него тоже очень-очень приятная, но она более деликатная, не такая ярко выраженная, как у органы. Но тем не менее, она присутствует вкусненькое, весенняя, зелень, цветочки такая прям красота. Так, дальше серия дом средства для мытья посуды сода-эффект. В прошлый раз было яблочко, теперь взяла сода эффект 0. Плюс, отлично, пеница экономичная. Артикул 397. Я раньше эти средства разбавляла с водой. Один, к вам все отлично, все прекрасно. Сейчас у меня дозатор на кухне стоит для моющего средства. Поэтому я заливаю туда а, чистым, не разбавляю. Мне так нравится, потому что <laughs> раньше, когда я разбавляла, мне одной этой бутылки хватало на 6 месяцев. Мне уже надоедало, мне хотелось чего-то новенького. Поэтому именно по этой причине девчонки не разбавляю. так можно разбавлять, все отлично. Так, Ксюшкин заказ. Это три вот таких спрея Dream Therapy. Они у нее опять закончились, у нее паника начинается, все нужны. Она каждый вечер перед сном себе распыляет в комнате. Ей безумно нравится аромат. Она как-то привыкла, ее расслабляет, она тут же засыпает. Артикул, найдем сейчас с вами, девочки, артикул 2559. Три штуки ей взяла в запас, чтобы она уже не паниковала и меня не тревожила. Распылитель такой обычный, аромат приятный, но он очень ярко выражен а на любителя, кому-то может не понравиться в этой серии у нас с вами мелатонин который действительно отвечает за расслабление, за хороший сон и так далее поэтому вещь классная и вот теперь у нас всегда в запасе так, дальше, девчонки, три порошка у меня заказик такой не очень большой, потому что будет, будет еще заказ, я жду вид новинки седьмого каталога, и будет еще заказик, будем с вами новиночки смотреть. Так, альпийский луга, потому что все позаканчивалось. сейчас все в свой контейнер пересыплю, горная свежесть, так и что еще, и еще горная свежесть. Так, альпийские луга у нас с вами артикул 322 и горная свежесть, артикул пошуршу. 323 Порошки классные, порошки суперские 800 грамм приравнивается к 3 килограммам обычного Отстирывают замечательно Формула усиленная С пятнами справляются а, Машинка чистая Когда стираешь этими порошками да? вот, Допустим, если сравнивать гели и так далее Гипоаллергенная, подходит астматикам Можно стирать деткам с рождения Поэтому ну, никаких минусов порошка Замену ему не нашла Самый лучший, самый классный Все супер а вот еще по распродаже, кстати, по срокам годности. Я взяла две штуки наклеек. Они вообще, девчонки, какие-то копейки стоили. Сейчас найду. Где у нас тут с вами наклеечки? Так, так, так, так, порошок. Ага, ага. Что-то не вижу наклеек. Или лыжи не едут, или я, как говорится. Шампунь. Вот 37 рублей. Красота вообще. Куркумин триста девяносто девять в этом каталоге хорошая цена со скидкой консультанты вообще здорово. Так, порошок порошок. Вот татуировки семьдесят а тридцать подождите цена со скидкой тридцать шесть рублей. 36 за две штуки 72. Они прикольные, они классные, они красивые. меня Ксюшка любит ими баловаться. Хотя у нас остались еще с того года. Я очень много их брала. Одна штука, даже не распакованная, за такую цену взяла еще. 38-56. Они пахнут вот этим красным восточным парфюмом, линейки восточных парфюмов. И запах держится на сутки точно. Хорошо переводится, хорошо смотрится, поэтому, да, взяли побаловаться. Так, дальше новиночки. Это губки. Это губка и вот такая вот тряпочка. Их не было видно в новинках, поэтому взяла сейчас артикул 910 432, размер 30 на 30, салфетка для удаления пыли. Ну, просто такая вот для уборочки. да. Информация, кому интересно, посмотреть, сделано в Китае, Китай наше все. Так. Я не очень люблю а, такие тряпочки, у меня есть другие любимые другого производителя, э, в запасе прям 15 штук, Faberlic Home. а вот эти вот, они знаете, почему не люблю? Вот именно такую микрофибру, вот их когда сухие, трогаешь, прям а, за заусенчики маленькие, если какие-то есть, вот их даже видимых нет, но вот где-то вот трогаешь, цепляется, я вот это очень не люблю, а так тряпочка очень качественная, смотрите, э, во-первых, цвет классный, мне нравится, они прям вот под скатерть практически, а каемочка такая вот хорошенькая прошита все здорово очень мягенькая и достаточно плотная вот она прям плотная толстенькая такая поэтому посмотрим имеет место быть пусть будет будем тестировать хорошая очень очень мягкая но вот где есть усинчики, вот так пальцами трогаешь прям цепляет это никогда вот такой микрофибра я дома не пользуюсь так дальше у нас с вами я думала она, конечно, побольше будет совсем мизерная артикул 910 434 размер 9 на 9 с половиной на 1 и 3 сантиметра это у нас губка с металлизированной нитью для уборки. Таких очень много в масс-маркете. Теперь появился Фаберлик. У нас еще желтая вот эта губчик У нее тоже поверхность по типу металлизированная, но не металлизированная, но тоже жесткая. Вот, смотрите, информацию вам показываю. Давайте открывать. Я думаю, конечно, она побольше будет, если честно. Ой, она очень, посмотрите, смотрите, какое-то желтое пятно у меня на губке, не айс. Она прям, да, она жесткая. Вот в одном месте торчит ниточка не знаю, будут. Они лезть не будут. Металлическая нить, правда, металлическая. Это ощущается. Она очень жесткая. Смотрите, вот чистить ней кастрюльки, в сковородке, наверное, будет хорошо. Вот эти штуки по бокам, они тоже жесткие, прям вот. Как будто тут, знаете, проучужили, проклеили. Вот они прям жесткие, такие, как пластик практически. Внутри какая-то, судя по всему, губочка, но очень твердая, твердая. Прям сама по себе губка твердая. Тяжело сжать. И вот это вот поверхность моей, видимо, уже потестировали, что-то попробовали почистить. Ну да ладно. Бывает и такое. А так она прям жесткая, жесткая. Но такая штука всегда нужна. Компактненькая, красиво, Мне кажется, ее можно и в машинке будет стирать. Ничего в этом страшного нет. Поэтому имеет место быть. Так, дальше, мои хороший взяла сухой шампунь. У нас на складе был только обычный, не для брюнеток. Но хочу сказать, что шампунь для брюнеток, он на волосах выглядит белым. Поэтому разницы нет. 27,02. Ну, белым до того, как вы его расчешете там, или пальчиками распределите да, по коже головы. Шампунь и Фаберлик – это такой среднячок, сухие шампуни. Я больше люблю, например, есть, но они сейчас стоят бешеных денег, и неизвестно, останутся ли на нашем рынке, поэтому привыкаю к Фаберлик. Тоже рабочая лошадка, такой среднячок, действительно продлевает чистоту волос, убирает жирные корни, ничего не хочу сказать, это есть, да, поэтому да, имеет место быть сейчас лето, иногда вот с утра просыпаемся погода хорошая, прям бежать а, голову помыть даже некогда и вот так вот распределишь и все чистенько, красиво, хорошо так, девчонки, заказала лак вот такой вот интересный хочу потестировать колор эффект, как раз ногти подготовила, сейчас накрашу в дзене ролик сниму это у нас с вами 77,95 артикул вот такой вот красивенький мне в последнее время нравятся лаки с блесками почему? потому что у них самая большая стойкость можно в неделю ходить вот лаки с блёсками, они прям супер суперстойкие. Они суперстойкие, и цвет такой, знаете, если чуть-чуть где-то на кончике облизнет ноготок, этого будет не видно. Смотрите, здесь мелкий шиммер и крупные блёски есть, видите? Я думаю, будет красиво смотреться. Оттенок такой вот универсальный, красивый, симпатичный. Прям играет на камеру, да, как будто светоотражайка. Мне понравилось. Давайте сейчас попробую, прям нанесу первый слой, покажу, как смотрится на ноготочках. Мне самое интересно. Ой, как светоотражайка, слушайте, правда, на свету. Очень красивый лап, девочки, вот очень-очень красивый, присмотритесь. Можно и дизайн с ним делать, можно не все ноготки покрывать, да, а вот несколько, а другие тоже каким-то таким вот оттенком. Смотрите, как классно, мерцает красиво, мне нравится. Очень симпатичненько на свету, прям играет. От лампу убираю. Они тоже играют. Тоже играет. Прям вот вообще здорово, красиво. Так, что у нас с вами дальше? Дальше у нас с вами купоны. Не забывайте про купоны. Сейчас за каждые 999 рублей в заказе дают купоны. 999 рублей в заказе по ценам каталога. А потом у нас будут скидочки в следующем каталоге. С 8 по 28 мая мы сможем их применить в личном кабинете на втором шаге оформления. То есть мы набросали все в корзину. Нажимаем продолжить на второй шаг оформления заказа и там у нас все акции консультанта и именно там будет раздел а, купоны где вы сможете их применить бумажный вариант никакой ценности в себе не несет как бы и смотрите то есть когда набиваете заказ еще обращайте внимание допустим вам там может 20 рублей не хватить до лишнего купончика ну конечно можно добить в ценах каталога то есть по факту вот у меня заказ сейчас скажу насколько у меня 5 купонов так заказ у меня где всего-то тут а что-то я тут, а, итого, смотрите, у меня заказ на 5,297 по факту я плачу цена со скидкой 4,226 то есть вот видите, 5 купонов у меня, потому что 5 круглых тысяч, да, за каждый 90, 999, ну, считай, тысячу если было 6000, вот именно цена каталога как бы а по факту я заплатила 4200. Смотрим на цену каталога и регулируем, смотрим купончики и так далее. Надеюсь, там будут у нас хорошие товары. Так, уход за кожей, уход за волосами, гигиена, декоративка, парфюмерия, ароматерапия в седьмом каталоге. От черной цены скидка, то есть будем брать те товары, на которые в каталоге редко бывает скидка. Да, вот их выгоднее всего брать, потому что иногда и в каталоге бывает даже 60%. Но будем смотреть еще тоже с вами на бал, потому что иногда без купона бал низкий, а по купону бал высокий. Такой тоже фиберлик бывает. Вот он, собственно говоря, седьмой каталог. Про этот парфюм я вам уже рассказывала. Пробник давно-давно уже с вами брали. А ссылочка для регистрации всегда под видео. Будет классная серия Смотрите для дома. А, кто не зарегистрирован, проходите. Буду вам помогать. Ну вот и весь обзорчик. Скоро уже будет другой с вип новиночками. Обязательно подписывайтесь. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока.